Друзья, добрый день! Сегодня мы вам расскажем, как при помощи светодиодных лент организовать освещение таким образом, чтобы вы могли выбирать световую температуру, которая вам нравится. Допустим, теплый свет для чая с плюшками или холодный свет для продуктивной работы. Смотрите, что мы сделали. Мы взяли, наклеили холодную ленту, Наклеили рядом теплую ленту, все подключили к нашему контроллеру с пультом управления и запитали блоком питания, соответствующему напряжению ленты. Включаем. И теперь мы можем менять цветовую температуру за счет комбинации теплого и холодного цвета от теплого до холодного Через нейтральный с помощью удобного пульта хочу также отметить, что помимо цветовой температуры пульта можно менять и яркость, и другие характеристики, есть 10 встроенных режимов. В принципе, если вам интересно еще узнать про цветовую температуру лент, пишите комментарии, ставьте лайки, и мы обязательно снимем про это ролик.